Мужчина, привет! Сегодня мы с вами продолжаем изучать тему пикапа и рассмотрим не совсем очевидную вещь, такую как квалификация. Я думаю, многие из вас слышали о том, что такое дисквалификация, естественно, в рамках пикапа, но о том, что такое квалификация, мало кто знает. Сегодня мы поговорим про это, как это использовать, как это помогает, потому что это также базис большой, жирной базис соблазнения. Если ты умеешь им грамотно пользоваться, если добавишь в свое соблазнение еще немножечко кинестетики, логистики и парочку техник, то, в принципе, этого более чем достаточно для того, чтобы стать действительно классным успешным соблазнителем. Что же такое квалификация, разберем поподробнее. В отличие от дисквалификации, когда ты показываешь девочке свою незаинтересованность в ней как таковой, то есть и она является твоей целью, но ты не показываешь этого. Дисквалификация отлично работает и на стадии знакомства, и на самом деле, и на свиданиях тоже. Но квалификация – это более тонкая игра, когда ты показываешь, наоборот, свою заинтересованность в ней. Но не просто банальную заинтересованность. Находишь в девочке то, что тебя притягивает, но это не очевидно. То есть, если ты красивой девушке скажешь, что она красивая, ты ничего не будешь отличаться от тысячи парней, которые говорят ей то же самое. Если у девочки красивые глаза, и ты скажешь, что ты мне нравишься за твои глаза – ты опять же ничем не будешь отличаться. Суть квалификации – это дать понять девочке свою заинтересованность в ней, но не в очевидных моментах, и чем более конкретно будет это качество и менее очевидным, тем лучше квалификация сработает. Давай пару грубых примеров. Если девочка красивая, мы высказываем то, что она нас интересует за ее мозги, образно говоря. Если девочка умная, мы показываем, что нам интересна ее красота. Квалификацию можно использовать и на стадии знакомства, и на стадии привлечения, на стадии рапорта, и на стадии соблазнения. но Важный нюанс. Она будет работать, когда уже есть заинтересованность от девочки. Ты видишь, когда ты девочке уже интересен. Многие парни совершают ошибку с квалификацией на стадии знакомства, особенно когда девочке еще нет заинтересованности, и они выдают свою заинтересованность прям явную, банально. Не удивляйтесь. Не удивляйтесь, что это не работает, не удивляйтесь, что девочка не хочет с вами продолжить общение. Если вы видите признаки заинтересованности от девочки, если видите, вы понимаете, что вы интересны девушке, то ее можно квалифицировать. Если признаков недостаточно, если вы понимаете, что заинтересованности еще и нет, тогда ее можно и дисквалифицировать. Но это тонкая грань, на которой ты можешь совершить тысячу ошибок, и, к сожалению, это будет приходить именно с опытом, когда ты поймешь, где нужно делать одно, где нужно делать второе. Но как только ты научишься разбираться в этих моментах и на ходу применять и одно, и второе, то твоя град в уровень игры вырастет прям значительно. Это офигенная вещь, которая помогает пачками. Пачками затаскивать их в кровать. Потому что как... одно дело, да, ну чтобы ты понимал, что ты сидишь на свидании, ты проводишь банальное свидание, ну и как бы. Ну такое же, как и все. Другое дело, когда ты находишь девочки то, что никто не находил. И показываешь, что тебе в ней это нравится, что это привлекает ее. Также квалификацию, конечно же, можно использовать как способ дрессировки, куда уже без этого в пикапе. Это когда ты награждаешь девочку за ее хорошее поведение, то есть ее хорошее поведение, ты озвучишь то, что оно тебе нравится. Ну, естественно, хорошее для тебя. То есть, если девочка ухаживает за тобой, если девочка дарит тебе подарки, делает комплименты, ты можешь ее квалифицировать за как отличный повод как раз-таки сказать, что вот мне очень нравится, что ты так себя проявляешь, да, мне это притягивает. Еще раз! Если от девочки нет заинтересованности, квалификация работать не будет. Я надеюсь, тут понятно. Что ж, на этом будем заканчивать. Я жду ваших лайков, жду ваших комментариев. Я думаю, на этой или на следующей дельке мы продолжим еще один ролик выложим. Потом у нас практику пора, да? Вы, кстати, напишите в комментариях, что хотите больше, практику все-таки или теорию. А то вдруг эту теорию никому не интересна. И на этом, да, лайк, подписка на канал, колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Что вам еще сказать такого? Здесь хорошо.